Вопрос Европатского 15 пошел двумя путями. Первый путь – это мои переговоры и федерации переговоры э, с Европейской Федерацией, с ВИБа Европы, где в общем -то, мы искали возможность не непринятия решения. Потому что, естественно, в момент, в момент, когда это все происходило, в марте, в мае, в общем-то, была еще неясная позиция и э, у нас здесь, на Украине. И, в общем-то, мы четко понимали, что… В мае будут перевыборы, появится новый президент, новый совет. Естественно, задача была в добиться возможности протянуть принятие решения до того момента, как возникнет новый президент, новый совет. И тогда, в общем-то, у нас уже появится новый президент. И, в общем-то, проводилась такая работа, которая в не афишировалась по несколько телефонных переговоров в день. По сути, Евробаскет, в общем-то, стал настолько, скажем, не денежноемким, да, что, в общем-то, те все проекты, которые были, они урезались. И осталось только, так как у нас все-таки есть инфраструктура, гостиницы, то, что надо для проведения такого масштабного соревнования, осталось только вот это построение, минимальное построение арены, а самое главное, арена, которая будет принимать, в общем-то, финальную стадию чемпионата Европы. И вот это вот как бы была... Еще возврат к тем договоренностям, которые были раньше, чтобы государственные банки выделили кредит. На каких условиях тоже велись параллельно переговоры и в конечном итоге пришли к новому договору, к новым, к, пожали руки с, с банкирами, которые, в общем-то, сказали, что мы выделим кредит с гарантией государства. И плюс и, и, они еще, скажем так, выбили для себя более, я имею в виду государственно, льготные условия, чем были, скажем, до этого. Уже как бы более тяжелое для инвесторов. ВидиСкоп спортивный видео.